Происходило умерщвление больных, которые были признаны нетранспортабельными. То есть их убивали, как собак. Само прямое слово, Просто кололи, чтобы они, чтобы отказывалось сердце. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. Западноевропейское население к такому подходу привыкло давно. Западноевропейское население к такому подходу привыкло давно. Западноевропейское население а что, к такому... ...сумасшедшего давно. Моинсон с тем доброго настроения и, главное, хорошего здоровья в эти непростые времена... Здравствуйте, дорогие зрители канала Послезавтра Тифау. Как вы помните, я обещал не возвращаться к теме коронавируса. Честно говоря, мне надоело, что когда рассказываешь правду, ее стараются забанить, ты получаешь масс массу троллей и так далее. Но сегодня я беру свои слова обратно и хочу сказать, что для этого есть хороший, прекрасный повод. Есть такой человек в Берлине, я сказал бы, назвал его солнечным человеком, это Александр Минлин который практически первым рассказал, как действительно государство заботится, как немецкое государство заботится о своих э, гражданах, я хотел сказать, нет, о жителях. Вот, скажем, я гражданин Германии, а у Саши, Саш, привет, мы переписывались, я очень рад общаться с тобой, Это, ну, прошу прощения вообще по-петербургски, мы оба петербуржцы, я должен был бы обращаться на вы. Э, но одним словом, Александр рассказал о том, как государство действительно заботится германское, как оно помогает. Вот, например, простым людям-предпринимателям, не улыбайтесь, не смейтесь на слово простые люди-предприниматели, потому что речь идет о самозанятых, например, художниках, поэтах, гидах, экскурсоводах, да, танцор, танцорах, руководителях студий. В Берлине им выделили всем по 5000 евро, ничего не спрашивая, никаких документов. Просто ведь это эти слова золотые, которые мы все впитали, что художник должен быть голодным. Он не должен быть голодным. Голодный художник умирает, как художник. Да, такова уж особенность. Такова же поддержка. И в других федеральных землях они, она происходит по-другому. Государство поддерживает. И многие из вас интересуются. Тем, что действительно происходит в Германии и с коронавирусом. К сожалению, очень много фейков. И еще раз поблагодарив Александра Минлина за то, что он не просто донес информацию, а донес ее из сердца, да, показал, как человек может быть признателен государству. Это для многих из нас что уже кажется смешным. Как человек может быть признателен государству за эту поддержку. Вот большая ему за это признательность, да. Он многих из нас сдружил. Сдружил еще на желание рассказывать правду, на желание улыбаться, на желание не врать, смотреть друг другу в глаза, говорить так, как оно есть. Поэтому те, кто хотят узнавать о том, как обстоит дело с коронавирусом здесь, с пандемией, с карантином и все прочее, я призываю смотреть наш канал. Я призываю читать посты Александра Минлина, вы найдете в Facebook. Это прекрасный человек, прекрасный солнечный человек. И большой мастер своего дела. Я не стану говорить, чем занимается Саша. Но и так, прежде чем перейти к тому, что мы будем постоянно давать правду и о помощи государства, и о негативных моментах, которые возникают, ведь не все нас может устраивать. Да? Не, каждый, не каждый доволен тем, что он тоже находится ну, на карантине. И обо всем этом будет рассказываться на нашем канале можно задавать любые вопросы пожалуйста задавайте их сейчас скажу что хотел бы увы остановиться на небольшом негативном моменте больше я никогда не буду касаться этих фейков сам да вот в россии где введено строгое наказание за распространение фейков почему-то как-то так повелось что все время плодятся всевозможные фейки о том, что происходит в Германии. И вот пример выступает по известному YouTube-каналу День, День ТВ человек, Александр Артамонов, журналист, которого именуют доктором, который сам себя, вернее, именуют доктором социальных наук Франции и Ватикана. Вот, так вот такой титул так сказать, громкий. Он распространяет, распространяет фейк. И делает это, очень, делает это очень умело. Мы это немножко посмотрим дальше. Самое интересное, что мне казалось бы, вот если вы живете в России, то вы рассказываете правду о том, как обстоят дела в России у вас. Если вы, мы живем в Германии, мы с удовольствием расскажем правду, и не беспрекрасную правду, да, и хорошие моменты, и плохие моменты, о том, как стоит дело у нас. И вот таким вот образом мы можем дружить. Но каждый раз, когда кто-то из России начинает э, «Привет, бывшая однокурсница!» э, Начинает рассказывать о том, что э, Германия не помогает Италии, э, пропагандировать вот такие вот фейки, распространять, да, э, набирать под них количество кликов. Или рассказывать нам, вот как э, господин Артамонов, э, вы посмотрите, э, как Германии за мусором-то трудно выйти. Вот это вот все вызывает... Такой вот осадок тяжелый душе. ну душе. Давайте и так, посмотрим, что говорит Александр Артамонов про то, как обстоит дело в Германии. Что делает Германия? Германия, по принципу, все «ферботтен», как всегда, все запрещено. Сажают всех на карантин, и немцы, которые обожают Тогда, когда кто-то даже нарушает правила уличного движения, допустим, поехал на красный свет, а вы стоите в машине рядом, позвонить в полицию, и сказать, вот этот нехороший человек только что проехал на красный свет, задержите на следующем перекрестке. Поэтому немцы следят друг за другом, приказанно сидеть по домам, все сидят по домам, выход за мусором, ну, едва ли, не, я не скажу, под угрозой <laughs> чего-то там, но, тем не менее, санкционирован. То есть, действительно, не, не более 100 метров от дома. Отвечай что-нибудь. Видишь, человек надрывается. Как что вот. ж, специально для того, чтобы у наших друзей, которые живут в республиках бывшего Советского Союза, у всех русскоговорящих за пределами Германии создалось впечатление, что вот так вот все тяжело, я предпринял уникальное расследование, уникальное, очень опасное для жизни, для моей свободы расследования. Я попытался выкинуть мусор, я попытался отойти на расстояние 100 метров дальше от своего дома, я попытался, и вы увидите, что из этого получилось. И, хотя сегодня праздник, никого нет, но тем не менее, вы посмотрите. Я боялся, что мне придется убегать от полиции, но почему-то этого не произошло. А то, какие есть ограничения с передвижениями, вы тоже увидите воочию. Это маленькие видео. Опять же, пожалуйста, немножко смотрим коротко. Включите, пожалуйста. Ну вот сегодня двусторон пазл. сейчас магазин в Германии закрыт, просто, потому что праздничный день. Ну, на самом деле... Магазины работают. Вот здесь вы видите такой плакатик. Это благодарность от посетителей магазина, от покупателей, сотрудникам Мальди, которые до сих пор остаются с нами, работают героически, можно сказать. То есть, все в порядке. Но мы же знаем, что Западная Европа в качестве пропаганды постоянно говорила о правах человека, об обществе потребления в позитивном контексте. И так далее, и так далее. То есть вот когда даже сравнивали с произведением «Чудный новый мир», параллели, в общем-то, напрашивались. Хоксли. Да? да, да, конечно. Но тут мы видим, что по мановению, скажем так, по щелчку пальцев, по мановению волшебной палочки и права человека ограничивают, и общество потребления, скажем так, сталкивается с вызовами, когда приходится, в общем-то... Вводить нормирование продуктов я слышал и такое уже вводится в Германии, например. По крайней мере, у меня вот просто знакомые мне об этом говорили. Аркадий, Знаете, времена бахт. Советского Союза, когда там определенное количество товаров, в руки больше не давать. И это уже реалии Германии. А это касается самого магазина, ассортимента. то никакого дефицита нормирования нет. Больше того, ну вот машины есть. Сейчас действительно просто безлюдный день. Все отдыхают. Я прошел на расстоянии немножко больше, чем 100 метров от дома. Мусор мне как-то разрешили выкинуть, никто меня не арестовал. Жизнь идет своим чередом. Ну, интересно отметить еще, что магазины, магазины снижают цены. Происходит это в массовом порядке. То есть, оно происходит стимулирование, стимулирование спроса. Ну, вот вы видите. Коронавирус, коронавирусом жизнь идет своим чередом. Вот, ну единственное, пожалуй, для меня это не очень понятно стало обязательное использование вот этих вот корзинок покупательских. Раньше можно было там, если покупаешь пару товаров, и так купить. Ну одним словом ничего не меняется, ничего не меняется, жизнь течет. Ну вот немножечко здесь огородили, это чтобы просто люди не толкались. Ну вот вы можете посмотреть. Что ограда очень короткая. Ну вот я немножко, еще раз добрый день, мойнцам всем. Я, я немножко отошел от дома, примерно на 500 метров. По странному, в течение обстоятельств полиция меня не арестовала. И сейчас мы находимся на местном вокзале. Если вы посмотрите наверх, э, то вы увидите, что да, поезда ходят. И есть только одно предупреждение, что, пожалуйста, ездите только если вам это действительно необходимо, берегите себя, соблюдайте меры предосторожности. Возможно, вы слышите звук, это подходит поезд. Одним словом, жизнь не умерла, до сих пор можно сесть в поезд, и тебя никто не арестует. Таким вот образом обстоят дела. А то, что вам рассказывают о том, что здесь всех посадили под замок под строгий, и они стоит драй-полицай, но это не соответствует действительности. А дальше мы посмотрим немножко в других местах, что так и есть. На автобусной остановке, опять же, автобусное движение не прекратилось, как видите, машины ездят и автобусы тоже доступны, вот такое вот объявление, я сначала думал, что это такой веселый коронавирус, и даже сначала рассердился, но какие шутки, да, но ситуация на самом деле, автобусы ходят, просто как мы видим, есть предупреждение что теперь автобус, в автобусах э, водитель не продает билеты, нужно заходить через заднюю дверь, автобусы покупать по интернету. А так все движение продолжается, автобусы не отменены, все работает и я думаю, что будет продолжать работать. Ну вот что касается ресторанов, то они действительно закрылись и, как я вам уже рассказывал, был, были штрафы от 4 до 5 тысяч евро, если кто-то держится открытым. Но сейчас пошли послабления и, как видите, немножко уже все открывается. То есть можно покупать еду и кушать, пожалуйста, на расстоянии 50 метров. Ну и вот теперь мы смотрим, мы находимся около нашей, можно сказать, придворной, в нашем городке придворной дёнарской, шаверомской, или как это называется у вас. В общем, здесь делают вкусный дёнар. Они тоже были закрыты, но все, повторяю, все рестораны и все места общественного питания, они могут работать, если они работают на вынос. И вот, например, Дёпи, в которой мы всегда э -э, кушаем с друзьями, она и сейчас так работает, нельзя сидеть внутри но вполне можно заказывать от 10 евро доставка идет бесплатная никаких ограничений в этом плане не существует вот вы сейчас можете посмотреть что люди туда заходят заходят нельзя есть там и да она продолжает работать то есть, опять же, опять же, я хочу подчеркнуть, что количество еды не ограничено Ребята, вот когда вы говорите о том, что здесь вводится нормирование еды Вы исходите из своего опыта, давайте его не будем переносить Вы рассказывайте лучше о том, как это происходит у вас Ну а что касается нашей любимой дёнерской, или там, где делают пиццу Нашей любимой пиццерии, давайте говорить так То э, в связи с коронавирусом, да, да, да, очень неприятное известия. Например, мы, как постоянные клиенты Получили такое предложение В течение 7 дней Нас здесь кормят бесплатно В течение последующих 5 дней Это тоже как бы ангибот да, Предложение от э, Заведения общественного питания Нам доставляют товары Нам доставляют еду бесплатно По любой цене Сколько бы мы не заплатили Хочешь булочку, ее тебе все равно доставят На фирменной машине бесплатно Так как видим, жизнь не прекращается С вами послезавтра Тифия Оставайтесь с нами, смотрите правду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 Все сидят по домам. Выход за мусором. Ну, едва ли не, я не скажу под грузой <смех> чего-то там, но тем не менее санкционируем. То есть, действительно, не, не более 100 метров от дома. Это именно так, как приписано. Молодцы. Честь им и хвала. Натюрлих! Маргарита Павловна! Как вы с вами смогли убедиться, жизнь не остановилась, никого не арестовывают. Честно говоря, никто на меня как-то сказать не ябильничал, если я там нарушаю как-то режим. Все действительно держится на сознательности, на понимании того, что ну, ситуация крайне неприятная тяжелая она еще продлится неизвестно поэтому давайте давайте давайте заниматься не фейками а позитивными новостями да позитивными в том смысле что правдивыми правда делает свободным это действительно так вот давайте посмотрим зачем же собственно ради чего вся эта программа которая набрала очень много просмотров с господином который я упомянул с господином доктором социальных наук всей Франции и всего Ватикана, для чего все было затеяно. С одной стороны, он, ссылаясь на данные Стратфор и на данные НАТО, на закрытые материалы, на ряд источников, которые он называл, открыл сенсацию, о которой, так сказать, никто не знает, о том, что этот вирус это бактериологическое, биологическое оружие. Но сенсация этого господина изрядно запоздала, потому что, вот опять же, пожалуйста, смотрим вот в этот угол, смотрим в этот угол и сравниваем. Значит, то, что рассказал э, господин, еще раз, он со своей сенсацией опоздал, ну, примерно на два месяца, потому что два месяца тому назад, там легко убедиться, посмотрите, пожалуйста, видео. Я не просто рассказывал, я выложил расшифровку э, генома этого коронавируса, в котором есть включение э, элементов СПИД, которые могут быть внесены только искусственным путем. Я обо всем этом рассказывал. Но потом, понимаете, когда все это я посмотрел, все это интервью, вот слушаешь, человек у него такой голос такой обтекающий, да, то есть такой мягкий, такой чувствительный, интеллигент говорит, ему хочется, хочется ему верить, но тем более же доктор, это ничего, что доктор тот доктор, который между прочим получил такую ученую степень здесь вполне может считаться кандидатом в науку в России нужно смотреть соответствие но хочется ему верить вот я задался вопросом, когда я рассказывал э, ту информацию, которую я получил между прочим по источникам Стратфор по источникам НАТО э, почему-то эти видео блокировались они их не давали распространять их глушили э, тролли э, мне обрывали аккаунты в, в соцсетях, да? Его не, не удавалось распространить. Только помощь, ваша помощь. Друзья, я прошу вас, распространяйте, пожалуйста, мои видео, потому что ну, я иными словами. Мне, у меня нет других возможностей, чтобы достучаться до людей, да? Вот. Но, одним словом, когда я смотрел его видео, я думал, что как человек, вот как у него столько просмотров, как он это не боится, как он, так сказать, он же. Ведь э, меня ругали за фейки и э, чуть ли не за русофобию. А как же он повторяет то же самое? Ну, так вот, э, на самом деле, все выяснилось потом, да? В самом конце видео, о котором я рассказываю, если хотите, вот я отдам ссылочку, там сможете посмотреть под описанием. Э, человек говорит, да, это биологич, э, так сказать, биологическое, биологическое оружие, но э, тонкими намеками. Оно сделано, он говорит, это не конспирологическая версия. Оно сделано э, некими транснациональными, транснациональными да, институтами, транснациональными корпорациями. Тут же такое вкрапление, полтора процента э, граждан США владеют. Э, сейчас я посмотрю, сравню, что он говорил. не э, Более чем 40% процентами ВВП этой страны. да. Вот. И идет посыл. Идет посыл. То есть на самом деле, все это вот смелое интервью. Огромное количество источников, которые ни к месту, не к месту цитируются. Хотя еще раз посмотрите, пожалуйста, мое видео. И там и просто я открывал для всех. Открывал расшифровку генома коронавируса для всех искусственной. Да? Специально выкладывал в своей почте. С почты поменяли пароль. Все затерли это. Это использовали, как видим, в самых, так сказать, неприятных не, не целях, да, опять для дезинформации то есть посыл идет такой вот это по сути создали транснациональные корпорации читай, Соединенные Штаты читай, примкнувшие к ним страховщики для чего? для того, чтобы для того, чтобы ну вот, во-первых, слишком много стало населения, да нужно сократить его и во-вторых, вот значит, почистить азиатов, как было там, чистка азиатов, было сказано, да, и, наконец, избавиться от стариков в Западной Европе. Вот такие вот коварные цели поставили перед собой транснациональные компании, о которых рассказал блестящий журналист, да, журналист господин Артамонов. Именно поэтому, когда используется одна и та же информация, но в разных целях, в одном случае, это как со мной, ее просто не пропускают, не пропускают рассказы о том, как правительство Германии помогает э, нам, вот вы любите это слово простым людям. Э, какие отношения между людьми здесь, в эту эпоху? Я хочу сказать, сказал, оговорился эпоху, хочу сказать, что это, наверное, в краткий период. Это блокируется. Но когда та же самая информация проходит для того, чтобы э, реанимировать старую версию, о том, что во всем виноваты вот эти, вероятно, полтора процента граждан США, которые убивают китайцев, да, то есть э, тогда это все возможно. Итак, я сделаю маленькую перебивочку, просто чтобы для того, чтобы вы отдохнули, я сам не очень люблю э, такого вот варианта подачи видео, как говорящая голова, но сегодня вынужден был опять к нему прибегать. А потом э, я скажу вам, как отличать Фейки от нефейков. И надеюсь, что в дальнейшем, на протяжении ряда программ, мы будем подробно и исключительно объективно информировать и о коронавирусе, и о многих других э, проблемах, которые есть перед Германией, как и наших русскоязычных земляков, наших русскоязычных друзей. Еще раз поклон, поклон душевный Александру Минлину. Мы будем информировать самым подробным образом. Но ты не уберешь на улице. Тебе дадут 400 э, евро в зубы, из которых 250 ты заплатишь за квартиру, малую габаритку где-то на расстоянии 100 км от центра твоего места проживания. И ты будешь тихо-тихо влачить свое существование, говоря «Слава французской, итальянской, испанской, немецкой власти». Шон, Европейцы молчат. Молчание ягнет. Существует такое явление, как так называемая служба реинформации, Служба реинформации – это, ну, скажем так, неофициальные СМИ, которые через интернет, ну, во Франции, допустим, это телевидение Liberty, оно так называется, то есть «Свобода». И его владельцы, ну, скажем так, являются моими хорошими знакомыми. Через Союз правых сил Западной Европы, да, действительно, они дают информацию через сеть, то есть это сетевое телевидение, видеоканал. Подобные сайты существуют, поэтому стоит, что хостятся они или в Швейцарии, то есть на территории ЕС, или как в случае с одним из моих других друзей Теремой Саном в Сирии, что было понятно, до двух миллионов заходов в день на этот ресурс. То есть западные европейцы смотрят и читают. Такие же есть ресурсы и в Германии. Но тем не менее, тем не менее, к сожалению, никаких массовых протестов против политики властей, совершенно которые явно провалились. Не обладает возможностями, но хотя бы обеспечить население должный уход. Если они не могут бороться с коронавирусом, как никто в мире, по причинам, которым мы с вами посвятили час битый час беседы. Они должны были обладать этими возможностями. Увы, даже коек у них нет. Да, а это есть от души. хуже, простите, ситуация пустуют койки в частных больницах. И... И вот у нас с вами была сенсация с бедной уже старенькой канцлером Германии. Ангелы Меркель, которая пустила миллионы иммигрантов в Европу. Какая здесь сенсация? Мы об этом знаем давно. Эти иммигранты, неважно, насилуют ли они, они насилуют местное население женского пола, по большей части. Требуют ли они пособия, А они требуют. Создают ли они бедонвилья, они их создают. Ну, вроде бы как уже приелись. То есть мы знаем, что такое существует, относимся к этому ну, примерно как к явлению природы. Западные европейцы, что-то с ними произошло, вот почему-то... Мы забываем, что у иммигрантов, большей частью молодых мужчин, а отнюдь не стариков, коллег и, так сказать, прочих несчастных женщин с детьми, на 90% это очень трудоспособное население, хорошо понимающее, куда, зачем и как едет, у них есть свой собственный подход. Этот подход вырабатывается через ассоциации мигрантов, через различные центры и так далее, и тому подобное. И что мы наблюдаем? А мы наблюдаем очень интересную вещь. Сокращение притока иммигрантов в настоящий момент в Европу, а вы понимаете, что такое предпринять для какого-то афганского крестьянина, я сейчас не понимаю, что он может такие вещи делать сам, или пусть даже для палестинца, ну или сирийца, путешествие в Европу, хотя бы за то, чтобы проехать с весьма и весьма, я бы сказал, неоднозначным результатом, можно его тонуть через резиноморье на каком-то плавсредстве, я даже не знаю, можно кораблем, надо заплатить несколько тысяч евро. Вопрос, откуда они у него? Ну, бог с ним. И вот этот самый приток Тайные эмиграции резко сокращается. а наблюдается отток. Опять-таки, достаточно легко получить англоязычные ролики через сеть. Кто подключен, можно посмотреть и материалы агентства АФП, и «Рейтер», которые нас вообще не тиражируются, не освещаются, совершенно феноменально о том, как на тех же самых несчастных и утлых лочонках и средствах эмигранты дружно через Гибралтар едут в обратную сторону. То есть они плывут, грибут вестами, чем угодно. Поскорее из этой, так сказать, зараженной, так сказать, инфицированной Европы, обратно к себе, так сказать, Сахара расковырает себе свои объятия. Пойду-ка я лучше домой, господа, на Котд'Ивуар или Мали, или куда-либо еще подальше. Опять смешались в кучу кони, Люди Началось все с бедной старенькой Ангелы Меркель, закончилось все Франции, закончилось все утлами с суденышками. Мне очень, конечно, интересно, как вы себе это представляете. Величение притока в Западную Европу иммиграции или ее отток сейчас, когда все границы закрыты. Ну, наверное, вам лучше об этом знать. Но суть в другом заключается. Вы, господин Артамонов, упомянули о Бедонвиллях, где. Бидонвиль, это, судя по-моему, знаток французского языка. Вы упомянули о от Германии, где иммигранты насилуют, как вы изящно выразились, в основном женщин. У меня к вам, как к журналисту, к журналисту есть предложение. Давайте вы назовите мне Бидонвиль в Германии, и я проведу там на ваш выбор трое суток. Полностью один, без сопровождения, без охраны. А я, в свою очередь, назову вам Бидонвиль в вашей Москве. Она мой уже выбор. И вы проведете там тоже трое суток один, без охраны. И затем мы сравним результаты, и каждый из нас делает репортажи. Эти репортажи мы покажем нашим зрителям. И давайте сравним как бы то, что произойдет с вами, и то, что произойдет со мной. Абсолютно честный жур журналистский эксперимент. Я надеюсь, что вы поднимете эту перчатку. Я жду вашего ответа. Европейцы молчат. Молчание нет Признаться, я долго думал о том, как подавать информацию о Германии нашим зарубежным друзьям, друзьям бывших странах Советского Союза, в бывших республиках Советского Союза. А ведь эта информация касается не только коронавируса, не только того, что происходит в этом плане. Она касается и массы каждого мелкого аспекта самой обычной жизни как подать эту информацию чтобы было сразу видно что она правдива ведь посмотрите господин артамонов до да, доктор и как-то сразу глядя на симпатичного человека не подумает, что он будет распространять но ну, может быть по незнанию своему вот такие вот утверждения про выход к мусору 100 метров и вообще ахтунг да руки за голову как как быть казалось бы вот он журналист я журналист и почему вы должны верить мне а не ему например и обратите внимание каждый из вас кто интересуется аспектами жизни в той же Германии или например коронавирусом если вы посмотрите так называемые кликбейты ну проще говоря вот эти вот афишки корот превью к видео с которых вы смотрите что выбрать вы обратите внимание что все, практически все содержат такие вс призывы все вам врут и только я расскажу вам правду разница заключается в одном если я уверяю, что только я рассказываю правду, я даю сразу к этому пруф, как вы видели вот то, что рассказал вам господин э в апреле вот то, что рассказал я в феврале только пользовались мы этим совершенно для разных целей э господин журналист э казалось бы, мой коллега Рассказал для того, чтобы выдвинуть опять уже известную теорию о том, что это бактериологическое оружие, как бы за кадром, разработанное в США против китайцев, против стариков в Западной Европе. Я рассказывал для того, чтобы, когда все еще смеялись, сказать, люди, будьте бдительны, как говорил Юлиус Фучик, Берегите себя, пожалуйста. Не относитесь наплевательски к этому. Тем не менее, ситуация понятна. Мое видео постоянно блокирует. Так вот, я думал, как поступить? Каждый кричит вам, я рассказываю правду, а вот он, они лгут. Вот Вам все, без на лгут. И бесконечный сон докторов, наук, светил и так далее. Да? Так вот, я подумал, что рассказывая о Германии, я должен э, попросить выступать э, в наших программах будущих на того, кто, как говорится по-русски, отвечает за свои слова. Кто отвечает за свои слова? Свои слова отвечает адвокат. Э, поэтому я в следующей программе представлю вам одного из лучших, не побоюсь этого слова, адвокатов русскоязычных Германии, Сергея Мищенко, очень симпатичного человека. И что, на мой взгляд, очень немаловажно, человека внутренне порядочного для адвоката это тоже, на мой взгляд, для человека, вот я имел опыт общения с адвокатами, считаю это очень важно. Вот я вам его представлю, и мы с ним побеседуем. О коронавирусе. О том, как обстоит здесь дело с карантином. О том, что можно, что нельзя. О некоторых моментах, которые я вам не хочу открывать, чтобы сохранить интригу, которых вы действительно мало кто вам расскажет, просто потому что есть как бы Два посыла. Можно болтать, а можно отвечать за свои слова. Когда рассказывает адвокат, он опирается на законы, он опирается на практику, на практику их применения в жизни, правоприменения И вот любые моменты он пропускает и через себя лично Для меня приятно, что господин Мищенко согласился поучаствовать в наших программах. И он пропускает эти моменты через себя как профессионал одним словом в ближайших программах мы поговорим о том что происходит в германии и с точки зрения изменения законодательств и с точки зрения правоприменения как бы сказать между на стыке двух стран потому что конечно эта ситуация когда закрыто небо закрыты границы они Многим из нас доставили существенные неприятности и в плане общения с родственниками и в плане бизнеса. А вас хотел бы просто призвать всех, кто интересуется настоящей подлинной жизнью в Германии, тем, как это происходит. И пожалуйста, вот я оставляю еще раз почту, которая вам хорошо известна. Я благодарен вам за большое количество вопросов, которые поступали по прошлым интервью. И, извините, я не на все успеваю ответить, потому что есть очень вещи актуальные, которые нужно проговаривать и давать их понять. И э, еще раз предлагаю вам заранее писать вопросы господину Вищенко, э, чтобы вы хотели узнать э, про Германию в период коронавируса. Э, беспристрастно, пропущено через себя, через призму законов. Пожалуйста, все это перед вами. А в заключение хотел бы сказать: э, мне кажется, что ситуация с пандемией. Она, вопреки желаниям очень многих, не свернет процесса общения людей разных стран. Пройдет время, и мы будем общаться еще шире. И Сергей Минлин, простите, Александр Минлин, которого я упомянул в программе, вот он один из тех людей, которых, которые подтвердили вот это мое убеждение. Давайте дружить, давайте дружить. Люди... Все честные люди самых разных стран, давайте дружить на основе правды и давайте никогда не будем опускаться должи. Да, конечно, это идеализм, но согласитесь, без маленького нанограра идеализма этот мир был бы совершенно другим, совершенно закрытым. Пусть так никогда не будет. Еще раз, пожалуйста, распространяйте наше видео, следите за анонсами. Я надеюсь, что программа заинтересует вас. Подписывайтесь на канал. Мы рассказываем о том, о чем молчат другие. А если рассказываем, то рассказываем раньше, чем другие. А теперь вишенка на тортике и подтверждение словам о нашем первенстве. Вот еще один пруф. Через два месяца после того, как мы опубликовали материал, в котором рассказывалось о том, что расшифрован геном коронавируса, причем мы помогли первыми индийским ученым опубликовать этот материал, ввели его в оборот. Французский вирусолог и нобелевский лауреат Люк Монтанье полностью подтвердил наши выводы. Он проанализировал последовательность генома нового типа коронавируса и выяснил, что да, мы были правы. В этот геном вставили часть вируса иммунодефицита человека. Вероятно, чтобы сделать вакцину против ВИЧ. Эту догадку мы никак комментировать не будем. Однако, пруф на экране, и так через два месяца лауреат Нобелевской премии подтверждает наше первенство и нашу правоту. Такая вот картина маслом. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами.